140 снегоуборочных машин пропали с улиц Красноярска. Прокуратура проверила информацию мэрии о количестве спецтехники, которая устраняла последствия первых снегопадов. На сайте администрации сотрудник департамента городского хозяйства указал 166 машин. Прокурора насчитали только 26. Проверку инициировал глава Красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов и сегодня разместил ответ городской прокуратуры на сайте движения. Каждый год у нас одна и та же ситуация, когда департамент городского хозяйства отчитывается, что выпало большой слой осадков, естественно, в связи с этим якобы не успели убрать. На что мы обратились в прокуратуру города, для того, чтобы проверили все-таки эту информацию, действительно ли в тот день, когда отчиталась администрация города, Выезжало столько техники, действительно ли было такое количество подсыпано. На что прокуратура провела проверку, действительно увидела, что данные факты лживы. Теперь прокуратура выясняет, на что тратятся бюджетные деньги, выделенные на очистку городских улиц. Также свою проверку проведет счетная палата Красноярска. В департаменте городского хозяйства уверяют, что прокуратура попросту ошиблась в подсчетах. Что касается выхода техники на уборку улиц, одним словом, на сегодняшний день наши данные, которые были представлены, соответствуют действительности. Поэтому, опять же, вспоминаем,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 прокуратуре сегодня рассказали, что ошибки в отчетных документах нет. Неверную информацию разместили только на официальном сайте мэрии и портале городских новостей. После вмешательства ведомства количество противоледных реагентов уменьшили в тысячу раз, а вот техники в этом пресс-релизе по-прежнему 166. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что эта информация недостоверная. Было использовано при этих работах значительно меньшее количество как спецтехники, так и противогололедных материалов. В связи с чем прокуратура города в адрес главы города внесено представление, которое было рассмотрено, удовлетворено. На официальном сайте информация была подкорректирована, внесены изменения, и виновная в предоставлении недостоверной информации для размещения лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.